Еще раз, всем привет. Добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы с вами поговорим о том, что дальше, как работает дальше у нас система после того, как наш лид, наш кандидат, он получил доступ к системе. Здесь я буду показывать вам экран смартфона и, соответственно, буду показывать десктоп. То есть, чтобы вы понимали, как это все работает. Значит, вот. Таким, таким образом выглядит наша рабочая тетрадь на десктопе, то есть через компьютер. Вот здесь есть кандидаты, которые приходят с разных стран, ознакомятся с информацией, смотрят видеоролик, проходят обучение, есть шкала просмотров, то есть видно, сколько процентов обучения он прошел, изучил, посмотрел, ознакомился и так далее. И здесь это все у нас отображается, какие кнопки нажимал, то есть, соответственно, перешел ли он в разряд уже не только маркетинг-лид, но уже лид, который проходит обучение, обучающий лид, соответственно, мы дальше нагружаем его информацией, да, то есть показываем, утепляем, объясняем, как все работает, какие деньги он может заработать, как работает наша платформа, какие она дает преимущества для него, да, то есть и человек понимает, что сегодня с абсолютно минимальными инвестициями человек может добиваться огромных результатов, делать большие продажи, при этом даже не занимаясь, так сказать, да, непосредственно Продажи этого продукта. Он просто продвигает интернет-магазин, у него есть своя реферальная ссылка, и таким образом он зарабатывает деньги, уже выстраивая сеть этих людей, которые работают или же которые просто потребляют продукт и получает большой процент со всего этого оборота и получает деньги на свой счет, и все это официально и легально. Вот такой кабинет, когда человек зарегистрировался, у него есть вот такой соответствующий, видите, да, разные есть лендинги, здесь он может ввести свои какие-то данные. Да, и зарегистрироваться, и, соответственно, попадать дальше на бизнес-модель. Она выглядит вот таким образом. Если мы ее посмотрим с телефона, то выглядит она вот так, и человек внутри может подключить форсика, это чат-бот, который, соответственно, будет дальше давать ему какую-то информацию, да, то есть рассказывать больше о заработке, какие чеки, какие результаты у партнеров, о об этом приложении да то есть непосредственно какие у нас есть промоушены различные там тусовки путешествия подарки и так далее да. контакты отзывы видеоотзывы, ну то есть вся необходимая информация которая ему будет доступна и которая позволит ему получить больше информации и скажем так больше разобраться в, в данной платформе и получить больше необходимой ему информации здесь есть у нас социальные сети на которые может тоже подписаться либо просто следить смотреть и так далее вот значит дальше у него есть видеоролика называется соответственно бизнес-модель то есть который спикер объясняет в, в, в записи, в видеозапись, да, объясняет эту бизнес-модель. Здесь информация более подробная, развернутая у, об этой системе, и, соответственно, дальше он может пройти обучающий курс, уже узнать, как заработать первую тысячу в первый месяц работы. И дальше уже, соответственно, пройти тест, ответить на вот эти несколько вопросов, перейти на второй курс обучения, вот, и уже... После того, как он пройдет несколько курсов обучения, их два, и после этого он уже сможет, в принципе, пройти тест и начать работу. В, влиться в команду, которая будет его дальше обучать, и уже в процессе обучения человек уже даже может работать и зарабатывать. Значит, это вот как выглядит, соответственно, Кабинет кандидата. Есть еще так называемые прямые эфиры, да, которые мы проводим практически каждый день, на которые можно узнать точно так же в онлайн, в живом эфире, когда приходит куча людей, есть чат, люди пишут с разных стран, с разных городов. Вот. Этот доступ, соответственно, вообще открытый. Человек может даже не проходя регистрацию зайти и ознакомиться с этой возможностью или же э, человек также вот как э, я показывал вот здесь э, он может зайти вот нажать расписание вот сейчас мы с вами посмотрим да и увидеть список расписаний список онлайн эфиров которые будут проводиться и он может э, на какой-то из них в доступном режиме да то есть э, просто пройдя скажем так в вот в такой вот э, кабинет Просто, скажем так, без регистрации посмотреть, как там все это работает. Вот таким образом. Ну, и здесь можно даже написать какой-нибудь а, интересный текст, там, поприветствовать, да, там «Привет, ребята!». Вот. Ну, вот, соответственно, вот таким образом это выглядит. И вот, видите, да, то есть ему присваивается номер, то есть регистрация никакая не требуется. Вот, и человек здесь может нажать кнопочку «Пройти обучение» и, соответственно, дальше оставить свои контактные данные и уже дальше проходить обучающий курс. Вот. Таким образом это выглядит. Так, так, таким образом уже выглядит кабинет кандидата. У него есть мессенджер, он может связаться со своим куратором. У данного лида куратор я. Вот Видите автоматическое сообщение, которое высылает система ему, и он может уже дальше соответственно мне ответить или что-то еще. Вот Дальше у него есть своя соответственно он может загрузить фотографию, у него есть своя информация, он может ее заполнить. Вот Здесь указывается его соответственно данные да то есть он может записать их пополнить эти данные там да то есть он может узнать больше о допустим схема работы как работать да то есть что ему необходимо то есть здесь как зарегистрироваться о компании больше о бизнесе больше то есть вот эти все вещи он может для себя посмотреть изучить нажать изучить больше информации о продукте, понять, скажем так, задать вопрос, например, в общий чат. У нас есть вот такой чат, да, в котором вот видите, да, ребята регистрируются. Вот мы видим все регистрации, разные, разные, разные лиды. Вот видите зелененькие, красненькие, синенькие. То есть я потом в следующих видеороликах объясню более подробно, что это означает. Вот здесь человек может нажать на кнопочку, увидеть, кто его куратор. Соответственно, данные куратора, вот стр, моя страничка э, в данном приложении, да, человек, вот здесь мои видеоролики, где я записываю, то есть у меня такая же стена, так же, как, например, вот, в Фейсбуке, ВКонтакте, э, тоже вот э, люди, которые подписаны на меня, да, то есть, и, соответственно, он может меня добавить друзья, либо удалить меня из друзей, он может э, заблокировать или пожаловаться на меня, или написать мне сообщение, или узнать больше информации обо мне, ну, вот посмотреть, например, мой, там, не знаю, ТикТок, да, например, Например, увидеть Тикток uh, uh, канал. Ну, то есть, видите, то есть система сделана таким образом, чтобы человек мог получить, получать необходимую ему информацию и, скажем так, изучать это все. У него, ему также доступны даже тренинги, которые у нас проводятся онлайн. Каждый тренинг, каждый эфир автоматически сохраняется вместе с комментариями, которые были, значит, написаны, да, то есть, и, соответственно, все это сохраняется в эфир, и человек, кандидат может в любой момент прийти, вот. послушать может музыку, да, если ему интересна музыка, например, да, потому что кто-то, например, там, или какие-то книги себе устанавливает, да, слушает книги или музыку, или что-то еще, и все это у него прямо в приложении, он может все это, в принципе, смотреть, изучать и так далее. Вот таким образом это все происходит. Значит, кандидат проходит обучение, заходит на эфиры, которые подогреваются, да, потому что здесь мы даем более развернутую информацию на эфирах. Человек может познакомиться с людьми, которые работают там в тех или иных странах. И, соответственно, дальше вот постепенно, давая им информацию, вот человек изучает, проходит, получает уведомления на Telegram-бот о начале конференции, видите, да, например, вот. Также Telegram-бот оповещает о новых приглашенных, о том, что вам кто-то написал что-то в личное сообщение. Все это вы получаете и в Telegram-боте, и также вы это получаете непосредственно на свое мобильное приложение от нашей, нашей платформы. Вот. И тут, точно так же вы можете реагировать и уже дальше отвечать человеку и вести с ним уже, скажем так, более такой конкретный диалог. Вы можете легко с ним связаться через какой-либо этот мессенджер, то есть у вас есть его рабочая тетрадь. И вот здесь, да, вот сейчас я покажу вам. И вы можете связаться с этим человеком в мессенджерах при условии, если у него эти мессенджеры установлены, вот, пожалуйста, это все можно сделать и Просто нажатием клавиши, да, например, вот Messenger WhatsApp. Переходим в WhatsApp. Но ну, видите, он пишет, что номер не зарегистрирован, поэтому э, здесь мы э, не можем с ним связаться, потому что у него этот лид не зарегистрирован в WhatsApp. И таким образом, конечно, у нас э, ну, мы его можем тогда уже найти каким-то другим способом через социальные сети, через фамилии зарегистрироваться, пройти, это все увидеть, покликать и посмотреть, как работает уже система, как работает наша sales team, как работает команда которая дает информацию, это ваши кураторы, да, которые будут тоже вам давать необходимую вам информацию, показывать вам, рассказывать. И все это у нас дальше доступно. Вот здесь команда Sales Team у нас имеет скрипты, по которым они работают. У них есть алгоритмы, у них есть шаги, у них есть система секретно, пятишаговая, где как правильно вести диалог, соответственно, какие возражения возникают у людей, как на них отвечать. Такие вот есть возражения, вот такие вот есть инструменты, которые будут вам доступны, если вы будете работать в команде и продвигаться вместе с нами. Всем успехов, подписывайтесь на этот канал, пишите комментарии, если вас интересует что-то конкретное. вот. И увидимся с вами на следующих видеороликах. Ставьте лайк, если вам понравилось и до встречи. Пока-пока.